Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Булочки – пух, булочки – облако, булочки – вкуснятина. Готовим! В теплое молоко раскрошить свежие дрожжи. Можно работать и с сухими, но по другим пропорциям. Добавить немного сахара, перемешать и оставить смесь реагировать минут на 10. Сами пока просеем нужное количество муки и соединим ее с сахаром. Как только сыпучая смесь готова, можно заливать молочно-дрожжевую основу. Заметьте, что нам не нужно, чтобы она поднялась пышной шапкой. Достаточно убедиться, что дрожжи годные и хорошо работают. Соединить всю массу сначала лопаткой. На этой стадии уже можно закинуть соль. Ну а дальше вымешиваем тесто руками на рабочей поверхности. Я ее немного припылила мукой. Как только тесто возьмет всю муку, вытянуть его в небольшой пласт и ввести размягченное сливочное масло. Теперь его нужно вместить в тесто. Делается это просто. Тесто податливое, с ним легко работать. Движение при замешивании вытягивающие. За один край держим, другой разминая вытягиваем. Вот такая нехитрая, но очень эффективная техника. Готовый ком-теста укладываем в глубокую емкость и оставляем подходить на час-полтора. Тесто отлично поднялось. Теперь будем работать над формовкой булочек. Разделим тесто пополам. Вытянем каждую половину в жгут и порежем на равные части. Из этого количества теста у меня вышло 16 булочек. Каждый кусочек скатываем в шарик плотно подбирая края к центру. Накрыть шарики теста, чтобы не заветривались. И начнем самое интересное. Раскатать тесто в овал, не делайте его слишком тонким. Посередине выложить начинку. У меня маг с сахаром. Соединить края в нахлест. Защипывать не стоит, тесто достаточно клейкое. А затем скатать рулетик в шарик. Получилась вот такая улиточка. Кстати, с тестом я работаю без муки и без растительного масла. Выложить все улитки на противень и оставить на короткую расстойку. Выпекать булочки 20-25 минут при температуре 180 градусов. А вот и мои красотки! Смотрите, как они пружинятся! Какие мягкие и воздушные! Обожаю их! Этот рецепт один из любимых и получается всегда без особых усилий. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю Бон аппетит и абьянто!